А что нужно делегировать то самому администратору, то есть тому человеку в команде, который отвечает за поддержание этого ритма? Я много раз сказал, делегировать администратору ритм, что такое на деле? Вот, пожалуйста, выполнять ритуалы. Администратор вашей команды должен выполнять ритуалы, должен собирать всех на утренние брифинги в команде, собирать на недельные планирования, собирать на ретроспективы и каждый месяц обновлять карту проектов. То есть он должен команду вытаскивать, хотя дождь и снег – и морозы за окном его от этого отвлекают. Он должен контролировать время. Он должен говорить, коллеги, 10 минут нашего брифинга закончились, запишите следующие шаги прямо в чат, и мы расходимся. Нельзя брифинг затягивать. Коллеги, час нашего совещания закончился, запишите следующие шаги в Google-документе, и мы расходимся. Иначе потеряется доверие к инструменту. Ну и, конечно, он должен в себе, на уровне ДНК, вшить эту привычку и культуру, постоянно выявлять следующий шаг. Возникла гениальная идея. Следующий шаг. Новый проект. Следующий шаг. Затяжная задача уже три дня не делается. Следующий шаг. Постоянно выявляете следующий шаг, который позволит сдвинуть новую гениальную идею или наоборот замерзшую задачу с одной точки, чтобы она начала исполняться.